Доброго дня, коллеги. Приятно видеть знакомые лица. Незнакомые тоже приятно. Меня зовут Андрей Гиль, как уже меня представили. Я работаю инженером в компании мобильный сервис. И одно из направлений, которым я занимаюсь, это построение, проектирование ван сетей вот. И сегодня я постараюсь познакомить тех, кто не знаком, и напомнить тем, кто уже знаком, о таком решении от компании Cisco, как э, программно определяемая ван сеть С чего все начиналось? С чего начинались ван сети С того, что появились э, интернеты у нас, да, э, появились удаленные офисы, которые нужно было объединять. Объединяли мы их поначалу с помощью IPsec-туннелей. Но когда у вас десятки офисов и когда вам понадобилось делать межсети, это все стало сложным, да, как здесь сказано, очень сложно масштабируемым, сложно настраиваемым емым, и сложно используемым. Поэтому инженеры стремились к тому, чтобы все это упростить и придумали новую технологию, которая называлась DMVPN. Придумали ее в далеком 2002 году, запустили Да, на скриншоте, 2004, видимо, мануал писали два года, сложный. Эта технология позволила продвинуться сильно вперед и сильно упростить работу инженеров, администраторов по обслуживанию больших ван сетей дало много преимуществ, среди которых сокращение конфигурации, да, то есть когда у вас Сотни офисов, сотни тоннелей были раньше. Сейчас это, по крайней мере, в центре всегда оставался один тоннель, да, на который вы настраивали. Ну или один на каждое облако, которое у вас есть, на которое вы настраивали подключение удаленных офисов. То есть уже конфиг не превращался в пятитомник там, или шеститомник, шеститомник. Поддержка мультикаст. Почему-то не работает моя штуковина. Поддержка динамических адресов появилась. Да? То есть уже провайдеры провайдер выдаваемые адреса могли выйти. Очень удобно. Тоже опять же упрощение. Возможность ставить за NAT, Тоже все упростило. И если кто-то знает, как работает DMVPN, третья фаза позволила создавать динамические туннели между вашими споуками, что тоже как бы просто, удобно, да, построение межсети происходит автоматически. Уже э, для этого не нужны какие-то действия администратора, администратора или там, инженера. Дополнительные настройки на финальных условиях, э, устройствах. Дальше. Получили мы значит, в 2002 году этот DMVPN. Захотели большего. Уже у нас построена большая хорошая сеть. Мы начали к нему что-то добавлять. Возможно, кто-то сталкивался уже с такими понятиями, как performance routing. Это когда ваши устройства оценивают состояние каналов и на основе этих оценок принимают решение о том, какой канал использовать, в какое время переключения каналов, когда перейти с одного канала на другой. Это можно было добавить и можно до сих пор. Добавить к DMVPN, получить какие-то плюшки. Использование Q использование функционала определения приложений добавило еще больше плюшек и еще больше конфига и стало еще сложнее все это администрировать и обслуживать. Естественно, протоколы маршрутизации, которые мы должны были поднимать сами внутри этих всех сетей. Не забываем про PKI-инфраструктуру. Почему PKI? Потому что по рекомендациям безопасности внутри нашей э, сети э, должен идти либо постоянное изменение ключей да не так как э, наверняка сто процентов э, из нас всех кто настраивал э, такие сети использовали э, пришаритки, один раз навсегда на всю жизнь никогда его не меняем по хорошему все это должно меняться использование полиси бейс роутинга все это усложнило конфиг усложнило э, Работу с ним, да, то есть конфигурации стали огромными, политики кёса большими, сложными. Все это пришлось опять делать на каждом филиале отдельно. Соответственно, DMVPN наложил с ростом технологии определенные трудности. Трудности в виде того, что, во-первых, есть центральные устройства, которые всем управляют, являются критическим, критической точкой отказа, да, а, с, что такое. А, дизайн DMVPN, когда у вас провайдеров больше, чем два, сильно усложнялся, да, то есть если их 3, 4, 5, я покажу дальше, это, это становится сложным, да, если… Опять же, про ротацию ключей. Да, либо у нас должна быть ротация, либо у нас должны быть сертификаты, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности нашей сети, которая работает на недоверенных сетях. Сегментация сети. Если кому-то приходилось сталкиваться с тем, как DMVPN сделать сегментацию, для каждого ВРФ вам по сути надо поднимать отдельные а, облака DMVPN. -а. То есть сегментация, можно сказать, ну, условная. И Центральный мониторинг и управление, попытки использовать апик, например, или Prime для этого, да, они как бы… Это можно делать, но, скажем так, это несравнимо с тем, что мы рассмотрим дальше. Да? Вот так выглядит оверлей DMVPN -а с тремя облаками и по одному роутеру в филиале. Представим, что их… Больше, чем один, да. например, в центре два взаимосвязи получаются ужасные. Если мы захотим, например, запустить из вот этого филиала, да, желтенького в зелененький, нам либо ходить через центр, либо через еще какое-то устройство промежуточное. Хотя оба облака, например, могут быть в интернете. То есть, по сути, что мешает пойти отсюда, прямо сюда построить туннель. Но DMVP, к сожалению, так не мог. То есть усложнение его происходит в геометрической прогрессии с добавлением каждого нового облака в DMVPN. И поэтому к текущему моменту инженеры компании CISCO придумали такую концепцию, которая называется сети, управляемые на основе намерений. Что несет в себе эта концепция? Эта концепция позволяет вам создавать очень сложные сети со сложными технологиями внутри, при этом не зная эти технологии досконально и в этом нет как бы необходимости вы со своей стороны должны определить что вы хотите сделать до да, свое намерение я хочу объединить все свои точки э, например ну, берем пример э, с дивана в одну сеть запустить там какие-то политики маршрутизации трафика какие-то политики обработки приложений и так далее Вы эту политику э, свое намерение излагаете на языке политики да то есть задаете его в управляющем центре политика преобразуется в автоматизацию запускается применяется на ваше устройство продолжает анализировать состояние каналов состояние устройств адаптировать вашу политику и обеспечивать высокий уровень качества работы сети вот так работают новые сети на этом построен из диван сейчас я Попытаюсь рассказать тем, кто совсем не знаком с решением, из каких компонентов состоит решение, как оно работает, взаимодействует между собой. И начнем мы с такого вот хорошо известного вам, наверное, всем устройства, да, чтобы понять, как из диван родился. В общем-то, в устройстве есть независимые элементы. Это наш control plane. Наш data plane в виде input-output модуля да, наших портов доступа и… А куда надо целиться штуковины? Эти? Угу. И э, switch-фабрика, которая, в общем-то, объединяет э, все наши эти элементы для того, чтобы они могли между собой взаимодействовать. Теперь представим, что просто вот эту коробку разбираем и масштабируем. Неважно на какое количество. Да? То есть если мы ее просто разорвем и размасштабируем, то у нас получится там, на тысячу частей, например, тысяча э, филиалов. У нас получится тысяча control plane, тысяча data plane, тысяча switch фабрик. Поэтому архитектура с диван взяла за основу вот эту модель и немного ее доусовершенствовала. Ну-ну-ну. No, no, no. Мы а получаем, что каждый модуль данного устройства – это какой-то из модулей будущей сети из диван. И отсюда прямо мы перейдем к самой архитектуре нашей сети, и вы увидите вот эту самую параллель. Итак, плоскость данных, собственно, наш input-output модули сейчас они представлены всеми устройствами доступа, которые мы расставляем в филиалах, либо в дата-центрах. Да, любое, неважно, там это ISR, это виртуальные устройства, где они стоят, неважно. Они выполняют просто роль input-output модулей да, и могут работать совершенно независимо от control plane. Собственно, интернет, MPS, любые недоверенные, доверенные сети вановские, это наша switch-фабрика. Control Plane представлен контроллерами, которые сообщают необходимую информацию, передают настройки и так далее Data Plane. Да, тоже работает независимо. Более подробно сейчас рассмотрим дальше. Пока просто архитектура. Да, и добавляется еще уровень оркестрации, управления всем всей сетью из дивана до да, добавляются некоторые элементы сейчас я по них подробнее расскажу для того чтобы сетью в целом вы могли программно управлять с помощью своих намерений то есть вы что-то захотели сделать рассказали это сети она это за вас сделала практически вот можно сказать что это происходит вот так по элементам пробежимся чтобы каждый имел представление как строится теперь эта сеть значит у нас есть элементы управления, которые располагаются в идеале в цисковском облаке, да? в худшем случае в вашем дата-центре. Ну, это опять же решение каждого. Да? Элементы обязательно должны все присутствовать. Первый элемент – это плоскость оркестрации. Это элемент называется V-bond, который является первой точкой контакта, содержит всю информацию о всей сети, Ваша есть дивановской. Что имеется в виду? Это начиная от серийников всех устройств, да, до серийных номеров сертификатов. Для того, чтобы обеспечить безопасность, он знает о том, какие контроллеры с какими адресами. Он знает, кто за каким натом, если вдруг спрятался и может рассказывать всем устройствам в нижнем уровне, до которого мы еще дойдем. Как, по какому адресу куда обращаться, по какому порту, да? то есть вот он решает такие вопросы, да? в том числе обеспечивает первоначальную настройку для подключения к SD-WAN сети. Следующий элемент – это смарт-контроллеры. Как гласит название, это умные контроллеры, которые, забирая наши намерения, превращают их в работу сложных протоколов, да, на которых я там детально не буду останавливаться, не суть, поверьте на слово, там много сложных протоколов э, работают и обеспечивают качество э, сети. Эти контроллеры, собственно, являются точкой контакта э, постоянной для э, всех наших э, устройств, филиалов, цодов и так далее, Через эти контроллеры мы получаем и ключи шифрования, и маршрутную информацию, какую еще информацию? Информацию политик, аксесс-листов, все, что мы хотим передать дальше. Эти контроллеры резервируются и абсолютно одинаковы. То есть connect, как я буду дальше говорить, каждому не нужен, хотя бы один должен быть доступен. То есть есть смысл разместить эти контроллеры в разных местах, например, там, в разных дата-центрах ваших, где-то в облаке. Следующий элемент это, собственно, input-output модуль наш, да, плоскость передачи данных. Просто граничные маршрутизаторы. То, что и раньше было граничными маршрутизаторами, оно так и осталось. Между собой они общаются, работают, передают данные, строят шифрованные туннели, но теперь уже они не передают ключи между собой. Да, то есть немного по-другому все устроено. Дальше расскажу. И э, консоль администрирования, да, vManage. Много чего умеет, мониторит, показывает, перенастраивает. Но если коротко, то вот выделено зелененьким. Это единая консоль управления для запуска, для каких-то настроек, для мониторинга, для управления. Все-все-все сведено туда. Любые задачи можно сделать через, эту, через вот этот интерфейс управления. Необходимости зайти и что-то доделать отдельно на каком-то устройстве больше не возникает. Все там. Мониторинг там, troubleshooting тоже там. Плоскость управления. Что у нас в результате получается? Получаются соединения только с висмартами. То есть между собой устройства уже больше не общаются для обмена какой-то контрольной информацией, контрол, управляющей информацией, только с висмартами. Причем, как я уже говорил, не к каждому висмарту нужно иметь доступ в каждый текущий момент. То есть висмартов ну, может быть сколь угодно большое количество, для резервирования но подключение достаточно лишь к одному для того чтобы получить необходимую информацию для примера чтобы сравнить как выглядела плоскость управления раньше да, когда мы строили мешай писек например да каждый из каждым обменивался сначала предварительная кие до да, фазу проходили потом и настраивали обменивались информацией нужной, все поднимали туннели и, соответственно, если представить, что здесь не 6 устройств, а тысяча, да, то масштаб как бы, ну, понятно, сюда бы не поместилось нарисовать. И то, как это выглядит сейчас. Каждое устройство строит э, соединение, зашифрованное к плоскости управления, получает оттуда ключи, получает оттуда маршрутную информацию и после этого строит ipsec с тем, с кем ему нужно строить, ну, в частности, в большинстве случаев это меж. Почему нет, если это ничего не стоит, да? нажал кнопку и построился меж. Возникает вопрос, вот раньше там каждый... Каждый роутер с каждым обменивался, мы знали, кто с кем. Тут вопрос как бы доверия, вопрос безопасности. Вдруг там в плоскости управления кто-то подставит свое устройство, не дай бог, влезет в вашу вановскую сеть, увидит, что там ходит. Cisco решила этот вопрос, так скажем, двумя такими сильными решениями по безопасности. Об одном из них говорил Андрей, это Zero Trust. Да, то есть сейчас никто не подключается к нам, к нашим сетям, если его нет в наших списках предварительных. Списки формируются там на основе, грубо говоря, заказа, либо мы сами туда добавляем да, устройство. То есть просто так что-то куда-то подключиться уже не может. Это обязательно должно быть в списках. И второй момент – это сертификаты. Это сертификаты. То есть После того, как вы подтвердили, что вы в списке, вы еще обмениваетесь сертификатом, устанавливаете доверительные отношения весь менеджмент плейн между собой и, соответственно, каждое, каждое Edge устройство со всем менеджмент плейном тоже на сертификатах. Сертификаты могут быть как предоставляемые вендором, так и ваши enterprise сертификаты вашего CA домашнего. Такой уровень безопас, обеспечения безопасности при подключении и как бы уровень доверия позволяет как бы достаточно безопасно использовать технологию Zero-Touch Provisioning, да, которая позволяет, что нам делать? Нам позволяет, если у нас много филиалов, не тащить эту каждую коробку в центральный филиал, открывать, давать администратору, чтобы он там поднастроил немного интерфейса, там подправил, сделал маршрутизацию, добавил туннели, а просто отправляет ее по тому адресу, где она должна будет находиться. Ее монтируют в стойку, включают в нее интернет. По умолчанию э, на ней настройки DHCP она получает свой адрес, идет на э, Zero Touch Provisioning сервер, который в свою очередь сообщает ей, зная, потому что она в списке, эта железка, да? он знает, из какого она списка, и в соответствии с этим сообщает ей о ее корпоративных, корпоративном менеджмент-плейне, куда, собственно, коробка, куда она и обращается. Да, обращается, обращается на Rebond, получает какие-то а, начальные данные о том, где находятся все остальные элементы управления. Дальше получает уже конфигурацию, автоматически ее применяет, и она полностью в вашей сети. Сейчас коротко рассмотрим, как вообще вот происходит вот это все установление, как работают, где какие используются моменты. Может быть, я буду коротко там о каких-то протоколах, которых я, конечно, подробно не рассказывал, говорить. Ну, ничего страшного, примите на веру, будут вопросы, потом обсудим более детально. Значит, важный момент, да, что по умолчанию на каждой коробке с дивана уже преднастроены как минимум три отдельных VRF -а, VPN. -а. Это транспортный VPN, он всегда будет нулевым. Это OOB VPN для управления, он всегда будет 512. -м. И, соответственно, каждый новый следующий VPN, кроме вот этих двух цифр, вы заводите как внутренние сервисные VPNы сервисные VRF, да, они каждый между собой независимы, друг с другом изначально не взаимодействуют, изолированные. Соответственно, как все это работает, как вот запускается? Вот у нас есть два эджа каких-то, между ними есть два используемых транспорта, предположим, это там интернет и МПЛС какой-то. Да? Первое, что происходит, у нас строятся зашифрованные туннели к нашему Висмарту, контроллеру управления нашему. Да? Зашифрованный туннель построился. Внутри этого туннеля строится взаимодействие на основе протокола OMP. OMP это будем считать нестандартизированный BGP. Очень широкий функционал, нестандартизирован и не BGP для того, чтобы если понадобится вдруг какую-нибудь очень крутую фичу добавить в диван на это была возможность, да, не надо было следовать какому-то стандарту. Мы построили э, вот, это, вот эту взаимосвязь через OMP. Протокол OMP, собственно, и сообщает э, нашим конечным устройствам все необходимые э, параметры, которые они должны знать. Ключи шифрования, да, то есть то, о чем я говорил, э, таблицы маршрутизации и политики и прочее, прочее. После этого, если мы знаем, что э, у каждого из устройств уже есть ключи, да, они знают друг о друге уже достаточно информации. Они знают, если вдруг какой-то из них занатом, то как бы каждое устройство об этом тоже знает. Они строят между собой IP-секи. То есть IP-сек-туннели строятся автоматически, без вашего участия вообще какого-либо. Внутри этих IP-секов поднимается еще один протокол BFD, который контролирует состояние каналов. Он работает всегда, не выключается и очень-очень нужен для работы с дивана в целом. После этого с тем же OMP приходят необходимые настройки для внутренних сетей. Например, появилась какая-то одна подсеть да, в каждом филиале. Возможно, у вас там целый дата-центр со своим роутингом. Внутри вы используете BGP или USPF. Все эти маршруты тоже приходят из центра. Приходит еще, например, какой-то апдейт, да, потому что мы внесли какие-то изменения, добавили второй VPN, вторую подсеть. Ну, неважно для чего. Добавили, вот она появилась. Добавили какие-то политики, они тоже все спустятся вниз через VSMart. Все, напрямую эти коробки передают только данные, никакой управляющей информацией. собственно плоскость передачи данных, да, И плоскость передачи данных выглядит как межсеть, межсеть туннелей, опять же, которые где-то там они есть, они в общем-то нас не сильно волнуют, они просто работают как, что это теперь уже пользователя мало касается. То есть мы об этом знаем, что они есть. Мы можем проконтролировать, что они э, в состоянии ап, например, между каких-то интересующих нас точек в случае трэблшутинга. Но поднимаются они автоматически. Внутри, них, э, внутри этих IP-секов используется bidirectional forwarding detection протокол, который, собственно, мониторит состояние каналов, э, учитывает не учитывает, а измеряет параметры необходимые, да, на основе которых мы в дальнейшем можем делать необходимые нам политики. Как я уже говорил, этот протокол нельзя отключить, он будет работать всегда обязательно. Ну и собственно обеспечивает много всяких интересных плюшек для с дивана. Какие типы использования плоскости передачи данных обычно используют да, заказчики? То есть это либо что по умолчанию? Он просто взвешенно сессии разбрасывает в каждый канал примерно поровну. Следующий вариант – это когда мы настраиваем, скажем так, ширину канала и из дивана это учитывает, да, что канал в интернет у нас более широкий, соответственно, туда мы кидаем больше трафика, да, то есть чтобы загрузка примерно была одинаковой. Следующий вариант – мы можем четко указать нужному нам приложению, какой канал использовать. Например, это пригодно, когда у нас есть канал МПЛС, который там обеспечивает какую-то гарантию качества, и мы хотим, чтобы Voice у нас ходил через вот этот канал. Мы четко ему прописываем, что ты ходишь в этом канале и ни в каком больше. Все остальные ходят в другом канале, к примеру. И самый такой интересный вариант уже, подбираясь к чему-то более прикольному, да, это маршрутизация с учетом приложений и учетом качества каналов связи. То есть мы задаем политики, которым должен соответствовать канал, чтобы наше приложение в этом канале ходило. Если, допустим, наш voice ходит в MPLS и вдруг этот канал по какой-то причине не обеспечивает требуемых параметров там по задержкам, по джитеру, например, да по потерям, то мы переключаемся на другой канал. Параметры восстановились, мы, например, вернулись назад или нет. Это уже не важно. Еще один момент, который здесь не отражен на слайдах, это возможность дублировать пакеты в каждый канал. То есть для какого-то особо критичного трафика мы можем отправлять пакет в канал MPLS, например, да, и его копию в канал интернет. На другой стороне они соберутся, превратятся в один наш пакет, который мы, собственно, отправляли. Мы получаем таким образом высокую надежность передачи. Функционал определения приложений. Да? То есть, по сути, это такой небольшой DPI, можно сказать, у CISC, ну, опять же, у Циски были подобные технологии. Это n И до того на роутерах они работали. Просто здесь это работает намного проще и эффективнее. Да? Настраивается все опять же в центре. Несколькими кликами вы задаете необходимые вам приложения. Они определяются. И к ним вы можете применять какие-то киосы, фаерволинг и так далее. Да? То есть определять трафик. И делать с ним то, что вам нужно, не по IP-адресам, не по портам, а по приложениям. То есть тут по где-то я там слышал, что порядка там трех или четырех тысяч приложений уже уже определяются. И этот эта база постоянно обновляется, добавляются туда приложения. Вот эта возможность определения приложений дает нам, обесп... дает нам другую возможность, что мы можем, определяя критично эти приложения, да, и учитывая возможности BFD, который измеряет состояние канала, параметры состояния канала и нам их сообщает, мы можем делать политики управления как бы, трафиком да, передаваемого приложением. Вот на основе того, что мы там определяли и намерили. Соответственно, предполагаем, что у нас есть три разных э, подключения. Да? У каждого есть свои параметры, э, которым, которые он обеспечивает. Там, задержки, джиттера, потери. И у нас есть э, политика для какого-то трафика заданная. Так вот, из дивана будет проверять, чтобы… Приложение, которому мы задали эти параметры, ходило через канал, который этим параметрам будет соответствовать. Будет три пути, 10 путей, это не важно, он будет это делать. Еще одно важное нововведение, которого не было в DMVPN, о котором я вначале говорил, что это было довольно сложно реализовать. Это сегментация. Это VRF, VPN. Да? То есть когда у вас есть большой филиал, внутри филиала, например, у вас гостевая сеть, сеть телефонии, сеть видеокамеры, еще чего-то. Вы все это можете распихать по разным VRF и передавать уже через диван сеть. То есть сохранять вот эту возможность сегментации, макросегментации на всей вашей сети в целом. Это дает вам возможности также создавать разные топологии для разных VRF. -ов. Что имеется в виду? Что, например, для телефонии, возможно, нужна полносвязная топология, да? а при этом для VRF, который отвечает за камеры видеонаблюдения, и которому только в ЦОД нужно, возможно, хватит и hub-inspoke. То есть для каждого из VPN вы можете создать отдельную топологию. Ну и, конечно же, из диван это решение, которое полностью должно закрыть все потребности ваших удаленных офисов. Соответственно, в нем довольно много security. Да? Сейчас мы эти сервисы рассмотрим возможные, какие возможности предоставляет вам. Часть этих возможностей, конечно, была и раньше. Да? То есть мы и раньше могли использовать zone-based firewall, но это не было особо удобно. да, То есть по сравнению с обычным фейерволом это было довольно неудобно. Настраивать его через консоль, администрировать, смотреть, как ходит трафик, если еще какие-то изменения постоянно надо вносить. То есть, ну, это неудобно. Сейчас все это делается все из той же единой консоли управления vManage. И сейчас вы можете туда добавить IPS, URL-фильтрацию на каждый свой филиал, не устанавливая дополнительных фаерволов, да, то есть имея лишь необходимый уровень лицензирования, Application Firewall. Application Firewall не совсем верно. <laughs> это будет Firewall, который на основе application может писать правила. Ну, здесь на слайде видны, какие платформы поддерживаются. В общем-то, ASR основная из них, на мой взгляд, такая, самая популярная. Межсетевой экран, как я уже сказал, это, собственно, зон-бейст да, то есть э, на основе зон. Внутри ваших филиалов, соответственно, вы уже можете э, обеспечить фильтрацию перехода из одной зоны в другую. Э, вы можете э, обеспечить выход в интернет да, с какими-то ограничениями. Можно, э, когда несколько зон, соответственно, между зонами проход контролировать. Опять же, все это делается на центральном устройстве, Выбираете там Action Drop Inspect Pass, все как в стандартном фейерволе, в как в той же ASE, и задаете путь, который вы хотите контролировать. Система IPS такая одна из самых популярных и используемых в мире это snort который сейчас можно сказать принадлежит циске да то есть он тоже может быть использован на ваших из устройствах да, в виде контейнера он запускается использует сигнатуры задаете параметры которые вы хотите там максимальный detection как как все это делается на firepower если кто-то знаком все точно так же можно сделать теперь на каждом вашем sd диван роутере управляется все централизованно, опять же, политика создается централизованно, лазить там, настраивать сигнатуры, нет необходимости. url фильтрацию внедрить. То есть можно внедрить все сервисы, да? не буду сильно останавливаться на этом, которые мы могли внедрить с помощью дополнительно установленного firewallа на каждом маленьком офисе например. DNS безопасность, я думаю, что уже все должны были слышать, что такое Cisco Umbrella. Собственно, связь с Cisco Umbrella прямая устанавливается тоже через vManage центр, настраивается, как работает что не представляет, я примерно покажу. То есть есть у нас пользователь, да, его запрос перехватывается на Edge-устройстве и отправляется э, в облако Cisco Umbrella для анализа. Если м, облако видит, что ваш запрос идет на недоверенный сайт, на плохой заразу какую-то зацепите обязательно, значит, э, запрос блокируется. Если запрос положительный, значит вам придет ответ с нужным сайтом. Пойдете дальше. Как можно организовать доступ в сеть интернет с помощью издеван-решения? Значит, мы можем организовать. его либо по классической модели, как э, в основном это делалось с DMVPN, да, когда все пользователи проходят через VPN в центр, в центре стоит большой фаервол, э, возможно, стоит IPS, и, соответственно, пользователь пошел в интернет через центр, потом в центр вернулся и по VPN вернулся обратно в наш филиал. Второй вариант использования – это мы можем, например, гостевой сети дать прямой доступ в интернет. Не нужны они нам в центр, не надо нагружать канал просто напрямую выходят в интернет. Мы подняли там а, свой фаервол а, в каждом филиале, а, подняли URL-фильтрацию для того, чтобы гости не лазили куда не надо, и пользуемся всем этим. То есть, а, сейчас третий вариант… Третий вариант, например, когда мы нашим сотрудникам, направляя их на какие-то там сайты, которые мы не знаем, недоверенные, мы направляем их в центр через большой firewall. Если они идут на какие-то сервисы облачные, например, или на какие-то доверенные сайты, о которых мы знаем, они идут напрямую, гости тоже ходят напрямую. В общем-то, политики маршрутизации, безопасности, ну, только наши фантазии ограничены. Мы можем делать все, что угодно, направлять этот трафик как угодно. То есть в том числе мы могли бы, например, если у нас несколько филиалов, и на одном из филиалов есть большой фаервол, то есть мы можем трафик заворачивать туда, не обязательно, это должен быть центр. Да? то есть, э, Трафик, политика управления трафиком строится, говорю, ограничивается только фантазией. А я уже упоминал, возможности э, маршрутизации на основе, Определение приложений, да, используя еще дополнительно к этому DPI и SLA, дают нам очень широкие возможности. Да, рассмотрим как бы на примере это все. То есть пример, когда критически важному трафику нужно соответствовать каким-то параметрам, как я уже говорил, например, это voice. Да. Что мы делаем? Мы создаем политику маршрутизации, которая будет направлять этот трафик в нужный канал с нужными параметрами и переключать эти каналы в случае, если параметры меняются динамически. Очень удобно, очень круто и хорошо работает с войсом. Возможно, у кого-то уже есть построенные сети да, там на dmvpn, -е. Относительно свежие, потому что, конечно, список поддерживаемых устройств не такой, чтобы там уж совсем всеобъемлющие из дивана. Как плавно туда перейти? Мы просто берем и меняем, если это двухплечевая схема, то можно сделать это плавно, конечно. Одно плечо мы перенастраиваем в из дивана, при этом через второе плечо мы используем его просто как транспорт, чтобы организовать два канала в из диване. И потом, полностью переключаясь на S-Divan, мы получаем уже полноценную схему, как бы пользуем все ее преимущества. Платформы, которые поддерживаются, список их постоянно пополняется. Ну, на данный момент это ISR 1000 серия, 4000 серия, ASR- и это вся линейка VEJ. Ну а также маленькие эти виртуализированные платформы для бранчей, которые позволяют поднимать сервера внутри. Ну и, конечно же, клауд. Надо еще оговориться, что в общем-то из диван очень как бы нативно готов к работе с облаками. С любыми практически. Ну на данный момент нет там кого Google, да. В конце хотелось бы остановиться на основных принципах да, из дивана. Зачем он появился? Да, чтобы облегчить нам жизнь как бы, да, инженерам, которые это запускают раз, тем, которые это эксплуатируют два, и тем, кто это будет убирать потом, наверное, три. Да. Значит, обеспечивает высокий уровень безопасности, гибкость при построении вановских сетей, качество работы приложений, да, ничего нового. Раньше тоже можно было обеспечивать качество рабочей, работы приложений, но сейчас это делается легко через один интерфейс. Не нужно для этого знать, как настраивать PFR, kios и так далее. Вам просто нужно разобраться в интерфейсе по сути. Готов к работе с облаками и как бы, гибкой эксплуатации, то есть к тому, чтобы все это было просто и наглядно. И последний слайд, который хотелось бы показать, думаю, вы его или видели, или еще увидите сегодня обязательно, это то светлое будущее, к которому мы все идем, да, когда а, все наши отдельные куски из SD дивана SD-сетей, да, когда вот наш ван, когда будет SDA и ACI а, объединены в единый контекст, в котором как вот... Предварительно говорил Андрей, мы все интегрируемся с Айсом, с трассеком, с метками и сможем задавать параметры безопасности, параметры работы приложений вот так по щелчку на всю нашу сеть, от сервера с приложением до конечного пользователя. Независимо от того, в какой точке мира находится тот или иной. Все, спасибо вам большое. В общем-то, ну, наверное, вопросы какие-то будут. Да, вопросов очень много, поэтому давайте несколько мы зададим. Преимущество CD-1 от Cisco. По сравнению с другими вендорами, я так понимаю, да? Преимущество в том, что это Cisco, <laughs> во-первых. Много безопасности. Да, то есть особенно если вы хотите сервисы безопасности, о которых я говорил, внедрять, то, насколько мне известно, у других вендоров такого нет. Ну, думаю, это основное преимущество. Не будем углубляться дальше. Вопросов много, повторюсь. Я выбираю именно те, которые собрали больше всего лайков. Видимо, они очень больше понравились и больше хотят узнать ответ на этот вопрос. Поэтому следующий вопрос. Какие есть механизмы борьбы с задержками? Оптимизация? tcp например да есть встроенный механизм оптимизации tcp он скорее подходит для такого более старого стека но как бы кроме этого встроенных встроенного функционала нет то есть только tcp обработка tcp пакетов окон соответственно то есть вас а если речь идет о васе например кто-то хотел про это спросить то его встроенного функционала вас нет Окей, okay. uh, поясните, пожалуйста, еще раз, в чем отличие между V-Bond и VSMART. Uh -huh. uh, значит, VSMART uh, это контроллер управления, который передает политики который передает маршрутную информацию, который знает все ключи шифрования да, от каждого устройства. А V-Bond – это просто точка первого контакта. То есть что происходит? Когда роутер впервые включен, да, он сначала сходил на сервер Zero-Touch Provisioning, потом он пошел на V-Bond. V-Bond ему рассказал о том, с каких адресов V-Manage, то есть управление и конфигурация будет прилетать. V-Bond ему рассказал о том, какие есть V-Smart да, для дальнейшей работы – и проверил, можно ли вообще этому устройству включаться, потому что у него есть список серийных номеров. Ну, в общем-то, вот, вот такая разница. То есть это разные элементы. Но оба они необходимы и обязательно должны присутствовать в схеме. Сколько политик управления поддерживается? Много. Отличный ответ. Какие политики безопасности можно настроить? Коротко, если коротко, да, то разные. Но если... Ребят, я задаю то, что вы пишете. Если, если не коротко, то, ну, я говорил, это фаерволы, это IPS, это URL фильтрации, это, наверное, уже там с текущей версии можно подключить облако Malware, и это DNS-запросы, которые будут автоматически перенаправляться в облако Umbrella. Давайте последний вопрос. Каковы основные отличия продукта CD1 от… -а? конкурентов? Это дублирующий вопрос, да? Ну, да нет, я не знал, кажется, его нет. Да, было, но ну, вы было, спрашивали да? отличия, да, я уже отвечал. Sorry. Отличие основное в том, что есть вот вся эта цисковская безопасность, да, то есть ближайшие конкуренты, они тоже делают из диван, в этом как бы нет ничего нового, у всех есть из дивана, и объединить просто сеть там, ну, относительно удобно, ну, к счастью, может не только циска, да. Но Cisco может внедрить туда много продуктов своих, которые обеспечат действительно единую точку для всего в ваших офисах. Да, поддерживается возможность создания сайт-ту-сайт э, туннеля отдельного. То есть э, мы э, берем какой-то одну из точек да, нашего из-дивана, какой-то из Edge, какой допустим, стоящий в дата-центре, и с него строим сайт-ту-сайт туннель в какой-то роутер, который находится в старой сети, в DMVPN, например. Поднимаем роутинг и, соответственно, через вот этот э, канал будет все работать. Все будет работать. Спасибо, аплодисменты, Андрей Гиль. Спасибо. Спасибо вам большое.